Для начала я скажу, сколько я это прохожу уже. С 2011 года я делаю очистку организма, и для того чтобы почиститься правильно, я э, по рекомендации тех людей, которые мне подсказали, как это правильно делать, готовлюсь к очистке месяц за месяц до очистки. Я убираю из питания э, сладкое, мясо. Я убираю. Ну, люди некоторые спрашивают: а стоит ли мясо убирать? Ну, можно перейти на диетическое питание, есть диетическое мясо, я убираю его совсем. По причине того, что мясо переваривается долго, продукты распада долго-долго там э, находятся в кишечнике, поэтому, чтобы а, э, организм питается из кишечника тем, что там находится, и в том числе и теми продуктами распада. Вот. я вам сразу скажу, что вот, э, по поводу мяса, я почему остановился на этом когда ты убираешь эти вещи, то перестает пот пахнуть, перестает, ну, я кроме мяса еще и алкоголь и, и копченое, соленое, все вот это я убираю, жареное, и тело начинает, другой, меняется даже запах. Ну, вообще все запахи, которые в теле, они уходят, вот эти вот неприятные запахи. Не сразу, где-то через неделю, поскольку я уже неделю на детоксе, поэтому я уже могу это почувствовать. Первые несколько дней было такое ощущение, потому что, видимо, организм перестраивался, как ощущение предболезни. Было состояние такое, что вот-вот заболеешь. Усталость, спать хотелось. Но это не мешало работе, это не сильно мешало. Просто днем я поспал несколько раз. ну Первые два дня я спал днем. Так обычно я днем не сплю, а тут вот э, днем решил поспать. Э, в принципе, все изменения. Я добавил Аргент Макс сразу, потому что, может быть, это даже был какой-то вирус. Я не знаю, вирусы очень легко убираются при помощи э, коллоидного серебра. Я себе приготовил коллоидное серебро. Как готовится коллоидное, коллоидное серебро, показываю. Пол стаканчика водички, одну капсулу развел и... Э, мелкими глотками держа во рту сначала не прогладывай держишь во рту потом проглатываешь и так 2-3 раза в день и все если начинаешь заболевать то это очень быстро убирается вот а сейчас я вам покажу что я на детоксе пью в плане добавок к питанию потому что если я убираю допустим мясо и какие-то аминокислоты которые мне необходимы мне надо их добавлять добавляю я делаю вот такой коктейльчик дичку немножко кипяченой воды сейчас я вам покажу сделаю его и вы тоже будете знать как проходит detox ну у меня есть это вечером я пью чага микс это коктейль с чагой у меня есть грин микс здесь все необходимые аминокислоты ложечку, я не жалею себе, беру такую серьезную ложечку, добавляю сюда добавляю себе с утра кальций, вечером магний, сейчас уже ближе к вечеру, время кальций я уже пил поэтому я добавлю ложечку магния магний, из магния состоит мышечная ткань, если у нас есть усталость и у нас есть проблемы с этим то надо добавлять магния. Мышцы устают быстрее, когда не хватает магния. А если его катастрофически не хватает в теле, то начинаются судороги, начинают ноги терпнуть. И тогда надо обязательно добавлять. Если... А почему вот такое происходит? Потому что магния нам не хватает в пище. Мы берем его из пищи. И когда долго не хватает, то организм в любом случае должен его добавлять нам и бер, берет у нас в долг у, у нашей мышечной ткани. Кстати, сердце это тоже мышечная ткань. Поэтому магния имеет смысл, даже если у вас нет с этим проблем, добавлять. Это дает энергию. Дальше я добавляю оранж. Это витамин С. Витамин С при помощи усваиваются все практически э, минералы когда-то нам его давали постоянно почему? ну, кто знает, мы состоим из аминокислот такой маленький экскурс что мы делаем с собой и аминокислоты мы в пищу употребляем состоим из белка да? но если их не хватает или если мы их варим и употребляем мертвые то их не хватает то нам надо как раз добавлять вот такие вот вещи, добавки но усваиваются аминокислоты и переделываются в человеческие, потому что мы не кушаем человечину, мы кушаем растительную и животную пищу. Да? Чтобы они переделывались в человеческие аминокислоты, нам нужны минералы. А минералы усваиваются при помощи витаминов. Витамин заряжает минерал, на каждый минерал идет свой витамин, и самое основное из витаминов да, – это как раз витамин С. Вот. И врачи потом, если у нас какие-то проблемы, говорят, каких не хватает. Чтобы нам не гадать, каких не хватает, я беру основные, а организм уже сам показывает, чего нам не хватает. Значит, я для очистки печени беру, добавляю сиретитин. Сюда же. Это у меня коктейль такой. Сиретитин. Я добавляю экономин. Это моя репродуктивная система. Надо, чтобы всегда был в тонусе мужчина, иначе женщины любить не будут. А если женщины не любят, добавляй, не добавляй, все это без толку. Поэтому я добавляю. А, я добавляю еще белорозовую кислоту. Такой вот пакетик. Ну, у меня давно уже проблемы с позвоночником, я последние 9 лет не хожу к ортопеду, благодаря тому, что сам его восстанавливаю. Восстанавливаю при помощи вот такого нехитрого коктейля. А, еще один, один из главных ингредиентов я забыл, Pardon. он у меня в холодильнике. Max, или C или Си Energy. Чайную ложечку добавляю. У меня получается такой очень хороший коктейль. Я делаю это в шейкере, в теплой воде. Там есть пружинка, которая очень хорошо все перемешивает. Но это еще не все. Мне необходим еще арматон, это пептиды бактерий, это обязательно нужно на детоксе восстанавливать бактериальную флору. Она у нас постоянно нарушается, потому что чтобы мы не ели там, где есть консерванты, а мы периодически это покупаем в магазине, что-нибудь вкусное, что быстро готовится. Или что не стоит в холодильнике Но должно портиться, но не портится Там обязательно есть консервант Сейчас почти во всей продукции есть консервант Потому что магазины должны как-то это все продавать и Магазины большие И оно, за один день не могут все продать, естественно И, естественно, добавляют консерванты, чтобы это стояло долго Поэтому арматон обязательно Я добавляю Это у нас папайя Это ферменты Ферменты нам нужны для того, чтобы все распределялось и правильно усваивалось. Не только для того, чтобы перерабатывалась пища. Потому что нам говорят врачи ферменты нужны только для переваривания пищи, не только для этого. Они отвечают за полный процесс. Вот то, что я говорил, витамины усваиваются, минералы усваиваются при помощи витаминов, а аминокислоты усваиваются при помощи минералов. А для того, чтобы это все распределилось, командуют этим вот эта вот такая маленькая таблеточка. Это ферменты. И я добавляю еще солодку. Солодка она очень пахнет для очистки лимфатической системы. Для того, чтобы она правильно очистилась, мы утром делаем гимнастику. А в течение дня я пью утром и вечером практически вот это все утром и вечером. Ну, кальций утром, магний вечером, чага вечером гринмикс утром и вот этим вот я запиваю получается очень вкусный насыщенный коктейль пью его медленно примерно как обедаю или как чай сейчас три часа часов пять я поужинаю вечером я еще кое-что выпью но в принципе то, что я вам показал, это э, моя детоксикация, и это будет месяц продолжаться до того, когда я не, пока я не начну чиститься. Что я еще пью? Я пью коралловую воду в течение дня, туда же я добавляю капсулы Радекс Что я еще ем? Я ем лецитин. Лецитин я на сухарик съедаю, и еще я ем омега у меня еще. Это омега с витамином D. Нам в школе давали рыбий жир. Вы знаете почему. И еще я добавляю себе феромакс. Или есть фенорм у нас. Это железо. Или есть гемактив. Мужчинам, женщинам это еще больше надо. Но мужчинам тоже это необходимо. Потому что это наш гемоглобин. Это наше, наше правильное движение крови по организму его состава вот и это наша иммунная система вот примерно мой рацион для детокса как я уже сказал делаю я его регулярно перед очисткой месяц я убираю все все что меня, меня сгисляет чтобы организм подготовился потом будет очистка я запишу тоже видео как я ее делаю и для чего я это делаю, тоже я вам скажу, потому что сегодня очень многие, даже врачи, вот я недавно смотрел, есть такая доктор Ольга Бутакова, я часто ее смотрю, пересматриваю, потому что она очень грамотна и как врач, врач скорой помощи, которая начала заниматься другим подходом к здоровью, не болезни искать и лечить, а сделать так, чтобы болезни не возникали в организме. И она говорит, я когда врач, я когда в обществе врачей начинаю говорить об очистке организма, я встречаю очень большое непонимание, люди они на меня набрасываются и начинают мне доказывать, что очистка не нужна. И они правы, если мы начнем чиститься, как я например, то к врачам мы дорогу забудем и им делать будет нечего. Да? Они держатся на наших болезнях. Так вот, чтобы не болеть, я начал чиститься 10 лет назад. Уже прошло 10 лет, как я очищусь. Начинал я с очень... тоже не с себя, мне надо было ребенка почистить. Опять же, у нее были проблемы, которые мы решали 5 лет и никак не могли решить. И первая очистка, первая же очистка дала хорошие результаты. С тех пор у меня сегодня, ну, наверное, тысячи людей уже чистятся по той системе, которую использую я. И есть очень много хороших показателей, результатов, когда люди э, довели себя даже до края, до болезни, и потом постепенно начали выходить и вышли, и ушли от болезни. От таких болезней, э, как сахарный диабет, от таких болезней, как э, гипертония, много-много э, разных. Я вам сразу скажу, давление убирается очень легко при помощи вот этих вот нехитрых продуктов. То есть дай организму э, воду, чтобы кровь, было из чего крови, на, на чем крови основываться, основа крови это вода, вот. добавь туда необходимые ингредиенты, в основном это C-Energy или c который я показывал, и Redox Rins, и кровь начнет сама себя очистить, ну, ощелачиваться и чистить, потому что в свое время, напомню историю этой очистки, этих трех продуктов, да, запомнили, коралл, Redox Rings и Sea Energy. В свое время был такой ученый Ото Варбург, который доказал, что от состояния крови от его, насколько она щелочная, зависит наше здоровье. То есть, если у нас кровь 7,43, если на 1 упадет, на 1 градус кровь, то мы будем болеть. Если кровь упадет до 7,1, то мы умрем. Поэтому врачи всего мира что делают? Если попадает человек в реанимацию с какой-то болезнью, они даже не знают э, диагноза, они ставят капельницу, капельницу для ощелачивания крови, то есть щелочной раствор. Варбург точно так же доказал, что его последователи это подтвердили, что грибки, бактерии и паразиты не хотят развиваться в щелочной среде. Поэтому все, что мы делаем, мы ощелачиваем кровь тогда и давление не падает, давление нормализуется, тогда и болезни не пристают. Вот почему мы не пользуемся медикаментами, вот почему мы чистимся раз в полгода, это не надо делать постоянно, это раз в полгода достаточно. И вот почему мы записываем эти видео, чтобы поделиться с теми, кто тоже хочет э, не болеть, тоже хочет не пользоваться медикаментами, чтобы они были не нужны. И чтобы с врачами мы дружили как с людьми, а не как с врачами. Если вы этого хотите, начинайте очистку, начинайте детоксикацию, подключайтесь к нашим группам, получайте эту информацию, используйте ее и будьте здоровы. Я вам этого искренне желаю. С вами был Александр Волин и на этом я закончу. Буду допивать свой вкусный коктейль, чтобы быть здоровым для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось. Под видео вы найдете ссылку на детокс-марафон, если решили почиститься и пройти его вместе с нами в группе.